Возьмем небольшое тело грузик и подвесим его к пружине. Другой конец пружины прикрепим на нити к опоре. Благодаря действию груза пружина растянется, следовательно на нее действует вес тела. Перережем нить и проследим за падением тела и пружины. Растяжение пружины исчезло. Следовательно, падающее тело не действует на падающую с ним пружину. В этом случае вес тела равен нулю, но сила тяжести по-прежнему действует на тело, заставляя его падать вниз.